Всегда разная мелочь хочет поднабраться величия и значимости, подражая большими сильным мира сего, тщетно пытаясь казаться равным хотя бы в глазах откровенных идиотов, свято верящих в сказки и прибалутки, высасываемой пропагандой под из ничего не значащей картинки. Но стоит лишь хотя бы поверхностно сравнить экономики стран и уровень жизни их населения как правило, весьма и весьма разительный, Сразу же становится очевидным факт дутого величия и излишней напыщенности злобных и завистливых лилипутов, подобно африканским дикарям, уничтожающих свою страну исключительно ради сытого брюха своих зажравшихся дружков и красивой тусовки в кругу якобы равных партнеров, внешне доброжелательный, но за кадром все равно воспринимающих дутых папуасов не иначе, как за диких туенцев. Потому клали они на любые договоренности с напыщенными представителями любой холмы, превознося интересы населения своей страны над похотелками, ничего не значащих самодовольных мерзавцев. Пусть и дальше грудь своим лохторатам, а своим дутом величии и исключительной намогениальности. Зомби-ящик им в помощь. Какой совет от вашего отца вы передали бы вашим внукам? братья? Я часто это делаю вместе со своими коллегами. И не важно, что им уже давным-давно никто не верит. Владимир Владимирович Путин.